Знакомьтесь, умные очки от Xiaomi Cucan W1, я пользуюсь этой штукой уже на протяжении 365 дней и мне есть, что вам о ней рассказать. Конечно же, стоит ответить на самый главный вопрос, действительно ли это умные очки и насколько они являются таковыми. Поехали! Царский ВКонтакте для iOS вернулся в новом формате благодаря моим хорошим знакомым из сервиса Apps Cloud Me. Настрой свой, уникальный внешний вид клиента с помощью VK Colored, слушайте и скачивайте в офлайн, без рекламы и ограничений свою любимую музыку из Вконтакте. Используйте функции из легендарной невидимки, обходите черные списки любых пользователей и многое другое. AppsCloud.me предоставляет более 30 модифицированных приложений для вашего iPhone и iPad, среди которых Instagram WhatsApp++, Facetune, LumaFusion и многие другие. Эти разработчики уже не первый год на рынке, о чем свидетельствуют внушительные данные о количестве пользователей и их сервиса. Скачать царский ВКонтакте и другие важные и нужные приложения на свое устройство можно по ссылке в описании. Удачи! Уж извините меня. Великодушного но начну немного с банальщина, а именно с комплекта поставки этих очков. Он, кстати, действительно богатый, для цены то всего в 3,390. Да, даже жабка немного задушила уже спустя год после покупки, но да ладно. Комплект включает в себя сами очки в довольно странном и неподобающем для очков виде, две пары сменных душек, классические и спортивные, также носоупоры разных размеров, один побольше, другой поменьше, и в целом это самое основное. Ну после сборного и разборного кейса для транспортировки очков, конечно же. Выполнен он из жесткой материи, так вот по-гиковски скажем прямо. Самячки модульные, легко собираются и разбираются. Изи. Самое интересное, что спустя год активного использования все съемные конструкции сидят идеально. Хоть основу материала и составляет пластик, пусть даже и высококачественный, однако ничего не скрипит, не люфтит и не болтается. А вот Кейс в силу моей, скажем так, невнимательности и не совсем бережной его транспортировки однажды погнулся, помялся левый угол, а затем и правый. Тем не менее, бокс очков не стал выглядеть убого или некрасиво. Все так же презентабельно. Угу. Кстати, вот мне интересно, сколько среди моих зрителей и новых подписчиков канала есть та часть аудитории, которая так или иначе использует очки. Давайте сыграем в игру. Если вы носите очки с линзами, то вы ставите лайк этому видео. А если у вас вообще есть какие-либо очки, солнцезащитные с пустышками, и бог знает какие, тогда ставьте лайк этому ролику и подписывайтесь на канал. Вот так вот все просто. А тем временем, вот уже и собранные очки. Остается надеть их и все. Мир уже точно никогда не станет прежним. Так, подожди, что за обман? А где же голограммы в реальном времени? Возможность получать информацию о всех объектах через очки, голосовой помощник, с скосной проводимостью звука и так далее и тому подобное? У меня тоже был такой вопрос, когда, надев очки, я... Не заметил ничего практически нового. Однако так может показаться только на первый взгляд. Все дело кроется не в самих очках, а в их линзах. Если посмотреть на них под определенным углом, в стеклах можно заметить легкую желтизну. Но зачем, почему и для чего? Объясняю максимально просто. Помните режим Night Shift, благодаря которому экраны наших iPhone, iPad или MacBook становится желтоватого, но ну, более теплого оттенка? Именно эта функция позволяет пользователям не только дольше пользоваться их устройствами, но и также уменьшает напряжение наших глазных яблок, в частности, в темное время суток. Очки от Xiaomi Roidmi Kukan W1 действуют по плюс-минус такому же принципу. Блики, чрезмерно холодные оттенки цветов преломляются, переходя в более теплые тона и таким самым образом смягчая вредное воздействие холодных оттенков на наши глаза примечательно что это очки хамелеоны то есть оснащены функцией, скажем так автоматического затемнения например выходите ходите вы на улицу в очках в солнечный день они это понимают и за считанные секунды линзы автоматически затемняются при этом уровень яркости назовем это так ничуть не отличается как и без затемнения очков в какую нибудь пасмурную погоду сейчас очки чуть-чуть затемнели потому что появилось солнышко и они действительно стали, как вы видите, немножко темными. Сейчас в помещении очки уже предстоит быть такими темными. Прям вот буквально за считанные секунды. Неплохо. Знаю, что вот таким вот очкам Хамилоном 100 лет в обед, но фишка действительно интересная, и как по мне нужно. Конечно, да еще бы не было. Теперь самое главное, работает ли вся вот эта вот штука защиты глаз и тыры-пыры так же хорошо в действии, как и на словах. Поначалу мне было не совсем привычно использовать очки на регулярной основе от дня к дню. При обычном ношении очков, например, на улице, когда вы не используете ваше мобильное устройство, например, они скорее даже негативно влияют на зрение. А вот если говорить про их пользу непосредственно при долговременном юзании компьютера, то глазам значительно проще. Они устают куда медленнее. То есть сидите в них за ЭВМ, например, протяжении 7-8 часов куда удобнее. Стоит ли покупать эти очки Xiaomi, Qucan или кукан Vucan W1? Если вы человек жизни, работа которого в основном вертится и крутится возле компьютерной и мобильной техники, вы проводите довольно-таки много времени за этими устройствами и так далее? Однозначно да. Однако, если вы пользуетесь этими гаджетами постольку поскольку или планируете приобрести данную модель очков для просмотра телевизора или похода в кино, то за 390 это не самая, как по мне, удачная идея. Очки действительно крутые. Из минусов можно выделить, пожалуй, только цену. Да, они модные, стильные все такое, но 3 390... Это многовато, немного. Хотя на том же AliExpress, например, эту модельку можно купить на 800-900 рублей дешевле, а то и на всю тысячу. Если вам все-таки нужны эти очки и они вам приглянулись, то ссылку на проверенного продавца на Ali даже, давайте так, на нескольких я оставлю в описании и в комментариях к этому обзору. Пишите обязательно в комментах, купили бы вы себе очки от Xiaomi и почему да, либо же нет, я обязательно все прочитаю и постараюсь ответить на максимально возможное количество комментариев. Если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить ему лайк, а также подписаться на канал, вам же не сложно, а мне будет максимально приятно. До скорых встреч, друзья, пока-пока!